здравия друзья сегодня опять говорим о криптовалютах в частности криптовалюте призм и они говорят и на радио маяк 28 ноября 2017 года в 14.00 скачать и прослушать можно кнопку скачать и слушать на, коп на кнопку прослушать можно либо скачать если в режиме онлайн не работает Ладно, не суть. Видим, что в теме, какие темы были в этом эфире. Различные ярмарки, поэты России, акции, модный маникюр, выставка. И биткоин продолжает бить рекорды Выступление Алексея Муратова, специалиста по криптовалютам. То есть я просто хотел вам осветить то, что... О криптовалюте призм говорят и во всех средствах массовой информации, на радио, телевидении, в интернете и за рубежом, везде, что это не просто там какой-то там проект, который где-то в подвале там организован, так сказать, как любят выражаться люди. По поводу того, как вступить в призм, в призм, как зарегистрироваться, получить в подарок монетку и начать пользоваться своим кошельком. Обращайтесь, контакты тоже будут под видео. Вот как происходит рост монет у меня в кошельке. Вот так выглядит кошелек призм. То есть, такой же кошелек, как у вас обычный любой кошелек, только этот кошелек вам печатает собственные деньги. Один призм равен одному доллару. То есть, у меня 11757 призм. И вот в сутки где-то примерно печатается 100 монет. То есть, 100 долларов в сутки у меня создает мой кошелек. Что позволяет комфортно жить и тратить э, деньги с комфортом на свою семью. И на все хватает. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.